Всем привет любителям любительского видео. Меня зовут Андрей. С вами канал Походные истории. Предлагаю смотреть это видео до конца. Поставить лайк, коммент, ну и сделайте ссылку. Так, ладно, ребят, погнали. стоит с вами найти очень интересное красивое главное и безопасное место там где будут проводить время буду жечь костры тогда когда это нужно когда это можно тихо кто к нам едет Пен? Пен. День Ребят, сейчас мужик на джипе проехал, чуть голову себе не сломал, повернул, смотрел, смотрел, что я тут делаю. Наверное, увидел, наверное, что-то страшного не делал, наверное, ружья нет, не, не, не, не, костерная тут я не живу, все такое. Ну прям вот чуть в ель не въехал, пока на меня смотрел, что тут происходит. Вообще ему так было все это интересно. Важать, вот машину, вот машину, Очень оживленный тут, по всей видимости, дорожка. Хотя лесная, ну, этом прям вот сюда хотел, может, что-то тут. Так. так что, мне планируется делать небольшое такое укрытие. В первую очередь от дождя, осадков, от ветра. Ну, там как пойдет. Планирую вообще несколько таких сделать укрытий. Несколько. Все расположенные, можно сказать, в шаговой доступности от самой дороги в лесу. Сейчас я вам покажу направление моё. Дорога прямая, извилистая в некоторых местах. Ребят, хочу найти здесь очень красивое, живописное, безопасное место, куда бы я мог приходить отдыхать. Ну и показывать вам те места, где я посещаю, где бываю. Еле пахнет елкой прям. Вот. Еще такая влажность. Вот просто великолепно, просто вообще великолепно. Я очень так, что сегодня вырвался лес погнали у нас есть три точки три локации куда надо сегодня пройти строго на восток два километра это до самой крайней точки но в предел двух километров в радиусе еще будет находиться два места должны успеть посетить есть у меня задумка по сооружению укрытия от влаги от осадков от ветра я вам покажу некоторые эскизы Я думаю, что вы мне подскажете И было бы неплохо, если вы бы вы смотивировали меня бы. Чем чем именно? Обосновали Почему именно это, а почему именно то? Или наоборот Было бы познавательно интересно Ребята, теперь снаряжаемся экипируемся, Берем рюкзак И дальше в направлении На восток иду И еще место Ребят, вот еще о чем хотел поговорить туда куда вы отправляетесь обязательно обязательно родным близким друзьям отправляй отправьте местонахождение с точной геолокацией туда куда вы намерен поехать туда где вы будете находиться но только это надо делать не тогда куда вы туда приехали а заблаговременно заранее Ну и желательно время когда вы обратно прибудете но ну, в основном это после обеда например лично меня в 15-16 часов я в любом случае выводу на связь. На всякий случай, как говорится, на всякий пожарный случай. С собой обязательно аптечку. Ну, Шансовый инструмент какой-то хотя бы должен быть. Хотя бы там, не знаю, маленькая складная пила, небольшой топорик, костерчик. Что-то там. Дай сюда там, движуха. Так, ладно, ребят, заряжаемся и погнали. Ребят, еще один такой немаловажный момент, когда идем по лесу. Не надо там таиться, тихариться, так вот тихо идти. Мы идем по сути по тем местам, где могут быть звери. Дикие, тем не менее, мы их можем спугнуть, как напугать чем-то. Ну, много разных причин, может, может быть, и бешенство, и все такое. Но тем не менее, они нас должны услышать, они нас должны учуять, увидеть, почувствовать, в общем, и уйти. Это что касается до да, любых это диких зверей касается. И это немаловажный факт. Тихо, не идем, разговариваем, песню передаю всем. Большой привет. Желаю всем, всем, всем, всем добра, счастья успехов чтобы у всех было все хорошо успех во всех начинаниях но мы идем дальше какая же красота ребят посмотрите вот туда вот вот туда вот вот прям фот надо такой сделать вон там далеко вон вон стоит мой автомобиль так что идем туда я ребят просто доволен очень как слон что выбрался сюда так что, если время будет, зайду на то место, где я до этого был зимой. Ссылочку оставлю вот здесь вот в описании. И в описании оставлю тоже ссылочку. Так что такие дела. Вот, ребят, это место. Ссылочку оставлю сверху. И под описанием, под видео. Где я был зимой, вот что стало. Сейчас поближе подойдем. Ребята, вот так все выглядит. Тренов принц стоит. Мешок вот единственный, конечно, ветром его растрепало. Ребят, все устояло с зимой. Столик мой, конечно, не очень прочный материал получился мешковина, но тем не менее, все достойно, Думаю, центр выдерживает. Так что, палочка, столик, все на месте, Тут, конечно, зимой был на все ровней, часто вот такие паыраки, овраги, волосы вот такие, Умоверные. вообще. Ну такое местечко здесь было, здесь я был зимой. Ребят, сейчас начинается дождь. Один сейчас пончу. Предполагалось, что может быть дождь. Ну, если я в лес вышел и дождь не начался, какой-то стихийный катаклизм, бед с не началось. Это тогда, я не знаю, даже не выставлю, получается, Или мороз, или дождь должен быть. Чем должно быть такое? Ух! Так ну, что, ребят, сейчас будет сильнее начинаться, тогда, конечно, один пончу, так мне мембрана должна.. Выруч! Пойдем дальше. Сейчас место я просто как бы зашел мимоходом, немного отклонился от маршрута, туда зашел. Но мне было просто интересно, реально было интересно. Нормально стоит мечта мешка, но мешок был ожидаемый, не прогнозируем так, так что сейчас дальше пойдем на восток, идем на восток. Погнали! такие вот, но они, естественно, где отошли. Ребят, иду по звериной тропе. Иду намеренно. Так идти проще, естественно. Ни хрена себе. Скорее всего, это звериный троп, как я понимаю. Но, тем не менее, они ведут туда, куда мне надо, но... Местечко нужно держать естественно подальше от землетрот. Тем не менее сейчас был на предыдущем месте. Аналогичная ситуация. Туда идет просто тропа ведет, прям сквозь это место тропа. Очень посещаемые места, наверное. очень. Сейчас какой будет компромисс. Здесь обрывзника много. Не нравится это особо. Места такие, где, ну, береза. Хотелось конечно ели, сосны. Но сейчас пойду еще на третье это второе место. Сейчас я панорамную. Вид, да? Покажу, что тут и да как. В общем, такие дела. Парам-парам-пам, пум. Так что, ребят, идем смотрим. Оп. Оп! Оп! Какая-то жесть, показалось. Ребят, дошел до второй точки, вот сзади меня такая поляна, болотин, конечно, скорее всего, и кусты вокруг стоят. Не продерешься, получается след от меня одни а березы справа начинается лицо довольно таки интересно так вот местечко дождик кстати усиливается но пока что держит тоже держит держит держит так что да ребят окажите мне помощь поделитесь этим видео другу маме папе друзьям родственникам поделитесь Будет интересно. Спасибо, что вы со мной, что смотрите, что продолжаете смотреть. Называется пархалище. Вот такой вот, вот, вот. Не знаю, видно, нет? Песок такой. И как бы крыльем, когда вот от мелких паразитов живность когда избавляет на выворот них вот такие вот-вот что такое мелкая такая но это не ель кто знает что это пишите пожалуйста так идем дальше Местечка, довольно Мне нравится, мне нравится. Сюда трудно добраться. Место, ребята, очень живописное. Очень живописное. Честно, мне нравится, мне нравится. Прямо поляр. Штиль полный, полный штиль. Вот звериная тропа, кстати, идет. В принципе, не в том же направлении еще одна точка, будет третья. Еще одна локация. но мне, кстати, это нравится место. Здесь мне вот первое, мне но ну, не понравилось, мелкий лист подвеса какой что-то как-то здесь прям вот хорошо, реально хорошо. Черник, да, ребята это черник. Это черничник. Дальше, дальше. Сейчас идем на третье место. Если там все нас устраивает, все нам нравится, то становимся там. Если здесь будет лучше, здесь нам место больше понравится то тогда стоим здесь возможно даже вот за спиной за камерой точнее находится кустик небольшой Прямо мне что-то понравился как все как такой контраст такой есть единственный минус здесь а, дрова есть лежат но все гнилые крупля с все сгнило гнилые, прям губы стоят так смешно, вообще. Дальше движемся по лесной тропе Мы нам в другую сторону, сейчас пойдем посмотрим Там буквально 50-100 метров вокруг Потом включимся Шикарный весь рухлявый Но Это, это не чага Сувель что ли это называется Вот такой вот здесь по-моему, это судит. Ладно, ребят, до встречи включимся.